Приветствую вас на канале компании Радио В этом видео мы расскажем вам о переносной радиостанции без лицензионного диапазона i 510. Итак, давайте начнем, как всегда, с комплектации. В комплект входит инструкция на русском языке. Непосредственно тело радиостанции на литом алюминиевом шасси, аккумуляторная батарея на 3,7 вольта с заявленной емкостью 2300 мАч. час 11 сантиметровая антенна с разъемом SMA на частоты 400-480 МГц. зарядное устройство от 220 вольт со встроенным блоком питания.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 Радиостанция выполнена на литом алюминиевом шасси в пластиковом корпусе. На лицевой стороне под названием расположен динамик и микрофон. Сверху один регулятор. Отвечает за включение и громкость радиостанции. Рядом расположен антенный разъем. Также сверху присутствует индикатор приема и передачи. Зеленый загорается на прием, а красный при передаче сигнала в эфир. С левой стороны три кнопки. Большая кнопка передачи и две нижние переключают каналы в радиостанции. С противоположной стороны под пластиковой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования. Клипса крепится сзади на аккумулятор. Снизу на аккумуляторе располагается гнездо Type-C для зарядки. Светодиодная индикация показывает нам состояние зарядки. Красный идет зарядка и зеленый зарядка закончена. Так же как и в настольном зарядном устройстве. 12 каналов памяти 8 lpd и 8 pmr диапазона напряжение батареи 3 7 вольта емкость 2300 миллиампер-час. диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию габариты без антенны 136 на 56 на 28 миллиметров. вес в сборе 130 грамм Большинство функций программируются с помощью персонального компьютера, такие как уровень шумоподавления, таймер окончания передачи, режим энергосбережения и CTSS и DSS-тоны. Но с помощью комбинации кнопок вы можете включать или выключать некоторые функции. Например, Vox. На первом канале зажимаем нижнюю кнопку и включаем радиостанцию. Включается голосовая активация. Рация сама переходит в режим передач при улавливании звука микрофоном. Выключается удержанием нижней кнопки на первом канале. Сканирование каналов. На 16 канале зажимаем нижнюю кнопку и включаем радиостанцию. Светодиодный индикатор. Начинает моргать зеленым. Радиостанция начинает сканировать 16 своих каналов. При появлении сигнала вы его услышите. Как только сигнал пропадет, радиостанция продолжит сканирование. При переключении канала сканирование остановится. Рация iRadio 510 отличается простотой в обращении и надежностью. Корпус рации специально разработан с учетом того, чтобы она была устойчива к неблагоприятным условиям окружающей среды, а также различным видам механических повреждений. Такая прочность обеспечивается при помощи корпуса на базе алюминиевого шасси, выполненного из ударопрочного поликарбоната и дополнительно укрепленного резиновыми уплотнителями. Модель отличается простым управлением и очень крепким корпусом, а также обеспечивает своего владельца чистой и качественной связью.